Привет, ребята, добро пожаловать на канал, не особо я хотел записывать это видео, но все-таки душа говорит, что нужно высказаться по этому поводу. Недавно я был в России, также недавно я был в Украине, могу вам сказать то, что меня тепло принимали в этих двух странах. Также в этих двух странах у меня есть родственники, есть близкие, и я против какой-либо войны. Я вообще не понимаю, почему в 2022 году нельзя мирно решать вопросы. Почему брат должен выходить воевать против брата? Что это за да, я против этой всей дичи, против того, что сейчас происходит. Я против того, что гибнут мирные люди. Поэтому, ребята, я, конечно, не политик, но точно в чем я уверен, это в том, что я против какой-либо войны. Сейчас можно все мирно решать, можно везде договориться. Это не то время, когда ты должен выходить и на кулаках решать какие-либо вопросы. Можно поговорить и все спокойно и мирно решить по акциям у нас сейчас акции по России очень сильно упали я лично немножко закупился потому что некоторые акции упали там на 50 процентов взял я себе акции Яндекс акции Твиттер взял акции ВК взял то есть таких вот более популярных и хорошо фундаментальных я вам сейчас возможно не советую там покупать потому что кто его знает возможно у нас будет просадка еще больше по акциям но лично почему я брал потому что я не уверен что когда-либо будут такие вообще просадки да, может просадить еще рынок на 40-50%, я, конечно, в таких ситуациях не бывал, я не знаю, что тут надо делать, потому что если война на самом деле продолжится, непонятно к чему это все может привести. Я лично против, опять же повторюсь, но я не политик, поэтому в политике я особо не разбираюсь, я вот разбираюсь в акциях, в графиках, я понимаю, когда что-то дешево, сейчас да, на самом деле дешево, можно покупать. 5 лет роста просто буквально тут за 2 дня обвалились, возможно, это сейчас... Если как-то там урегулируется, то все начнет отрастать Поэтому акции того же Яндекса, Твиттера, я думаю, можно было бы брать По рублю у нас сейчас отметка уже 83, то есть получается 1 доллар стоит 83 рубля Поддержка у нас появилась уже на 82,5 и здесь у нас образовался вот такой вот гэп Поэтому эта область у нас уже будет вполне, я бы сказал, такой вот поддержкой но если все эти будут негативные события и дальше продолжаться, то доллар мы увидим и по 100 рублей. Это по-любому будет, вопрос только времени, возможно, на это понадобится полгода, год. Если сейчас вот на самом деле боевые события будут дальше разворачиваться, то это все случится намного-намного быстрее, я даже думаю, в ближайший месяц, а то даже и неделю. Но пока все сохраняется, так скажем, на тех планках, которые сейчас, то вполне вероятно, что мы даже можем откатить до... 81, 82, поэтому не надо сейчас судорожно там скупать валюту, так было уже в 2014 году, если проанализировать графики, тогда люди тоже судорожно скупали по высоким ценам, по хаям, и потом некоторое время, так скажем, пересиживали. Во всяком случае, доллары, конечно же, хранить получше. Многие сейчас вообще уходят в криптовалюту, тоже как хороший вариант. И даже вот видите на фоне этих вот всех негативных событий, которые у нас были, у нас все равно биткоин дал э, вот за ночь рост на 16%. Это, конечно, очень жестко, но тоже надо понимать, Куда вот сейчас уходить? Держать деньги в наличке опасно. Держать деньги в акциях, я думаю, в акциях все понимают, насколько это сейчас было рискованно, что вот акции 20, 30, 40, 50%. процентов. Такие вот хорошие компании, как Сбербанк, Газпром, то есть они повались, где держать сейчас деньги? Ну, наверное, один выход и более хорошая криптовалюта, поэтому, возможно, сейчас сюда тоже люди уходят. По твиттеру у нас 25 долларов FTX начислили каждому украинцу, поэтому если вы регистрировались на FTX, то можете их воспользоваться этими деньгами так, как желаете, так, как хотите. Такую вот плюшку дал FTX. По ликвидациям у нас вчера ликвидировали всех, кто заходил с пятым плечом и в long и в шорт. Э, суммарно где-то на 700 миллионов долларов поликвидировали. Сейчас у нас все более спокойно, но надо понимать, если у нас там будет дальше разжигаться конфликт, это... Понятно, стабильно у нас есть золото, то есть металлы. Ну и плюс, я думаю, все-таки в биткоин будут эти деньги. Да, я могу ошибаться, но куда бы лично я заносил свои деньги, лично бы в биткоин. Если бы у нас сейчас в Беларуси тоже что-то такое, не дай бог, конечно, начнется, но я бы, наверное, все уводил бы в криптовалюту. Потому что держать в рублях это все будет обесцениваться, в долларах, кто его знает, это все может пропасть, но э, в крипте хотя бы деньги хоть как-то сохранятся благодаря нашим паролям. По графику мы с вами видим здесь хороший опт, куп прям очень хороший, то есть мы провалили, но все равно откупили. Это... Указывает на то, что у нас сейчас есть все-таки покупатели на рынке И надо смотреть вот на эту вот зону Потому что эту зону мы очень долго, как вы видите, не могли толком даже пробить Здесь у нас выступало сопротивление Здесь у нас уже поддержка несколько раз, грубо говоря, выступала Поэтому можно считать это двумя ложными заколами Если мы сейчас возвращаемся вот в эту вот зону То вполне невероятно, что мы можем дальше продолжить движение Если такой темы не будет, да, пока этот уровень у нас как бы выступали с сопротивлением Потому что мы ниже него ушли надо понимать, если дальше эти события будут, 40 тысяч это ключевой уровень сопротивления, да, и мы можем нырнуть на 30. 30 это уже недалеко, тут знаете стопы. Вот вчера почему так было много ликвидаций вот на этом вот движении? Да потому что многие уже начали верить в шорты, то что мы там вообще уйдем э, на 28, 26, 25 тысяч долларов. А тут вот видите, люди начали быстро разносить деньги в криптовалюту, вот вам быстрый ход. Это как бы мое тоже личное субъективное мнение, никого его не навязываю, но в целом, если сейчас смотреть по биткоину, что будет, надо ждать, надо ждать. Если мы вот эту вот зону с вами пробиваем, если мы ее проходим более-менее уверенно, да, то я думаю вполне вероятно пойдем дальше выше. Если такой темы не будет, то пока 40 тысяч у нас выступает в зоне сопротивления. Но если глянуть опять же на график фьючерсов, чтобы вы понимали, если на спауте мы с вами не поднимались выше, 30, 9, 750, да, то на фьючерсах мы с вами уйтили на 4400. 40, то есть у нас уже здесь стопов было немало, уже были ликвидации. Почему вот такие вот происходят, раскорреляции? Да потому что у нас есть ликвидации, стопы, и на этом всем у нас просто импульс за импульсом все улетает. Думаю, поэтому понятно. По битам, я же недавно также заходил в лаунчпады, лаунчпулы на бирже Бабит, в целом вы видите, то что у меня сейчас получается просадка. И, <смех>, покупал я по 1.6, покупал вот, вот в этом вот месте, где-то получается вот такая вот нихреновая просадка. Все поулетало вместе с биткоином. Вроде как все сейчас начинает потихоньку откупать, но я пока так тоже быстро не радовался. Да и чему тут особо, ребят, радоваться? Я лично против войны, я за мирное решение каких-либо вопросов. Все в нашем мире можно решить спокойно. Мы... И так скажем, братские народы Мы все друг другу, братья Мы все друг друга прекрасно понимаем Поэтому я не вижу смысла сейчас воевать Кому-то что-то доказывать По биткоину я вам свою позицию объяснил Относительно политики тоже По новостям, ребят Я не могу публиковать какую-то политическую штуку Потому что я вообще в этом всем не разбираюсь В чем я разбираюсь, то я публикую Поэтому кому интересно Приходите, телеграм-канал по инвестициям У нас открыт ну, наверное, все, что я хотел сегодня сказать. Все, ребят, всем мира, всем добра, всем удачи и всем пока.